Наблюдая прилетающий в левую щеку удар, ты уже несомненно на полпути к руку в правую. Учите блок еретики, он залог завершающей контратаки. На связи же, как всегда однозначно ваш, Кирилл Шевченко. Ну что же, без лишних слов, долгих перипетий, пустых звуков, лживых дифферамб, никчемных почестей, сомнительной важности, лукавого тщеславия... Завуалированной растянутости, глумливого занудства, перечисления чего-то к ролику отношения совершенно не имеющего и абсолютно неуместного пафоса вашему вниманию представляется самый обычный топ персонажей с самыми эпичными фаталити в Mortal Kombat. Хм. Джакс. Входят слухи, что майор Джакс, в девичестве Джексон Брикс, был когда-то подполковником отряда специального назначения. Но на дне рождения одного из генералов, си вояка грохнул озим ящик с водкой, после чего ему в прямом смысле оторвали руки, понизили в звании и отправили служить в органы социальной защиты, командовать молодыми феминистками, вроде Сони Блейд. Там, теперь уже майор, проводил свои будни в безнадежной канцелярской скуке. В собесе же ему выдали железные протезы, которые хоть полноценных рук и не заменяли, но худо-бедно позволили бывшему спецназовцу играть в ладушки. Это искусство он и совершенствовал годами, пока не перебил всех попавшихся под руку сотрудников. Тогда-то Соня и позвала с собой нерадивого начальника в сборную на смертельную битву, где люди, по ее словам, ладушек не только не боялись, но и любили их в такой степени, что играть готовы были до последнего. Там-то теперь можно наблюдать замечательные фаталити в исполнении заслуженного паралимпийца Джакса. А вот он, кстати, с тех пор пить бросил. Будучи сыном папы-короля и мамы королевы четырехлапый и двуногий малыш автоматом закрепил за собой звание вечного наследника расы Шока. В свое отрочество наш маленький принц вступил вместе с Mortal Kombat 1992 года в качестве суббосса. Наркотики, реки алкоголя и легко доступные на пике славы женщины довершили распад личности. Являясь мужиком, мягко говоря, рукастым, да еще и голубых кровей, юный Тогдагор пользовался некоторым успехом у разного качества дам, что в свою очередь привело к семи бракам и несчетному количеству грязных историй, где в качестве счастливого финала закрепилась четырехрукая Шива. Парное количество скалок в конечностях последней несколько остудило тогда Лебида принца, и он снова ударился в бои без правил, направив весь нереализованный еще потенциал в свое ужасающее фаталити. Кано. Мало кто знает, но первые пробы резки по лицам молодой папаша Канна, произвел слегка поправив улыбку своему вечно грустному сыну. Говорят, еще впоследствии молец этот стал довольно знаменит в Готэме, но это уже после того, как представлявшая тогда органы опеки Соня Блейд отсудила мальчонку у нашего героя и отправила к злым приемным родителям. Кана выплакал тогда от горя весь правый глаз, но слегка успокоившись и пытаясь хоть как-то разрулить нелегкую ситуацию, решил поделиться своим талантом с напарником Сони, изобразив на лице того, ставший впоследствии знаменитую улыбку от уха до уха. На следующий день наш художник собрал вещи и отбыл в оздоровляющий курорт Смертельные битвы, читать мантры, любоваться закатами и рисовать своим стальным пером живописные фаталити. Джонни если бы Стивен Сигл перестал спасать поезда и самолеты, то остались бы еще и захваченные террористами корабли. И даже если самолеты поручить еще можно имеющему некий опыт Брюсу Уиллису, то все равно корабли с поездами спасать кому-то до да надо. Приплюсуем сюда также потери, которые понесет кулинария купе с экологией, лишившись заслуженного кока и защитника окружающей среды в одночасти. Короче, цивилизации явно конец, покинет от танки на индустрии свои привычные будни и отправься спасать планету в смертельной битве. Джуни Кейдж же принес в мир только два кулака дракона и, зная, что ящер этот является рептилоидом порнокопытным, осознал потолок актерской карьеры и направил весь остаток творческого энтузиазма в спасение человечества. Мастерски исполняя свой брачный танец «Фаталити», этот деятель смог покорить сердце единственной фанатки такого рода хореографии – Сони Блей. Спустя совсем немного времени они уже нянчили малышку Кэсси Кейдж. Говорят, на их свадьбе Сигал плакал, трвал кудри и кричал «На его месте должен был быть я!». Потом его пьяного затолкали в самолет, который впоследствии захватили террористы. Скорпион Никто не в курсе, но под маской Скорпиона скрывается Николас Кейдж. Когда-то, будучи еще в образе призрачного гонщика, он рассекал на своем железном коне по бесконечным просторам американских дорог. Но в тот роковой день на проезжую часть выскочил котенок Лаки. Следуя злой звездно-полосатой иронии, кличка притянула животное к выхлопной трубе байка Кейджи. Спустя три часа слезных уговоров прекратить токсикоманить и валить домой, кошак, надышавшись угарным газом, взмыл к праотцам, а раздосадованный байкер направился смиряться с пережитым шоком в ближайший бар. Он тогда еще не был в курсе, что животина принадлежала местному олигарху холодильного бизнеса Сабзерра. Узнав, какое несчастье постигло его питомца, холодильный магнат поклялся построить такого размера рефрижератор, что навеки сможет затушить пламя призрачного гонщика. Впрочем, дальше слов дело не пошло, и ограничившись мелким хулиганством, Сабзира угнал мотоцикл незадачливого байкера. Все, что осталось новообразовавшемуся пешеходу, это цепь, на которую он некогда привязывал железного коня, и записка. Жду на смертельной битве для окончательного разрешения нашего вопроса. Если не придешь, то трус, мразь, червь, сволочь, тварь не призрачный тыгонщик, а ползающий на брюхе Скорпион. И подпись. Сабзира лучшая холодильная техника для вашего дома или малого предприятия. С тех пор Ника возбредет пешком в поисках своего байка и тренирует одно единственное фаталити, в котором надеется зацепить таки на цепь утраченный когда-то транспорт. Это особенно слышно в его полном боли крики «ИДИ СЮДА!». Увы, но на противоположном конце цепи, как всегда, зацепилось что-то не то. Рептилия! Клонировав овцу доли, человечество совершило огромный прорыв в генной инженерии, после чего прошелся прям-таки бум по выращиванию чего-либо из материнской клетки. Исключением не стало рептилия, являвшаяся в те времена еще самым обычным обрубком хвоста совершенно другой ящерки. Зверушка, помнится, вследствие эксперимента куда-то схлопнулась, а вот хвост остался, и скуповатые ученые решили не выбрасывать халявный биоматериал. Присобачили к нему всего понемногу, да и оставили на ночь в пробирке. Утром приходят, а хвост из себя мужика нарастил. Ученые его такие спрашивают, ты кто такой? А он им, не, ну вот это вы мне даете, я же их андер, сын ваш. Зеленым чем-то в них плюнул и в воздухе растворился. Его потом три дня всем и ловили, после поимки хвост отрубили и мужик сразу сдох. Но на следующий день хвост снова нарастил себе носителя, и уже куда более вредного, чем предыдущий. Этот уже к себе никого не подпускал. Орал матом, плевался во все стороны, и все время норовил кого-нибудь стук. Посовещались, в общем, сотрудники лаборатории, да и решили, что так дальше дело идти не может. Сказали мужику, мол, рад знакомству были, но то, что ты тут вытворяешь, во всем культурном мире, между прочим, фаталити называется. И демонстрирует такое, только на событии под названием «Смертельная битва». Сказали, путевку на фамилию Рептилия оформили и отправили от греха подальше. Теперь он представляет НИИ цитологии генетики на турнире. И в этом году у ребят есть все шансы на победу. Но Вот только назад своего героя они почему-то не ждут. С -с -с -с -с -с Эта история стара как сам мир. Злой-призлой троль разбивает волшебное зеркало, и его осколки проникают в нашу реальность вместе со снежинками. Кружа хороводы зимней юге, они могут порой попасть в глаз человеку, тогда этот несчастный перестает видеть что-либо хорошее во всем его окружающем. Иногда же осколки эти попадают прямо в сердце, превращая его в такой же холодный кусок льда. А еще, редко, но все же так бывает, осколки могут угодить в оба эти места одновременно. Тогда добрый, вроде как не крути, мальчишка Кай бросает свою Герду и цепляет санки за полозье снежной королевы. Хотя есть мнение, что у королевы просто попа поменьше была, да и не отрыгивала она после пива. Но в любом случае, спустя совсем немного времени, у них уже совместный холдинг и общая фамилия Сабзира. Счастливая семейная пара приобретает загородный особняк и первым запускает туда любимца семьи котенка Лакки. Где-то в это же время в местные органы социальной опеки устраивается Герда, взяв псевдоним Соня Блейд. Под предлогом ухода за животным, она подсаживает котенка на различного рода вредные бытовые газы, в надежде, что в порыве ломки кошак потравит к чертям разбивших ее сердца хозяев. Вследствие череды случайностей, котенок умирает от байка Николаса Кейджа, и бывшая Герда, теперь уже Соня, убеждает своего некогда возлюбленного, что виноват именно Кейдж. Разбитый же горем Сабзира осознает, что огонь в груди оппонента затушить может лишь сверхмощная холодильная техника из Финляндии, а потому отбывает на остров смертельной битвы, дожидаться запчастей рефрижератора и тренировать свое сверхзамораживающее фаталити. Рейден! Долгое время на территории современного Китая не было вовсе ничего, кроме рек, озер, горных хребтов, а также немногочисленных представителей животного и растительного мира. О людях в те времена еще никто и слыхом не слыхивал. Но вдруг одна самая раскосая и непоседливая мартышка выпрямила спину, стала твердо на две задние конечности, обвела взором мир с высоты своего нынешнего положения и вдруг заметила напротив распрямляющийся хребет женской особи своего рода. Говорят, так зародилась любовь. Китайцев все несколько иначе, и вот спустя всего ничего лет стена встречающих роста не пойми, зачем порох, а генофонд прет так, что никакой второй пояс оборонительных сооружений уже не удержит. Однако решение перенаселения было внезапно найдено. Наследник крупной пекинской гидроэлектростанции Рейден однажды предложил усылать всех неугодных тогда уже коммунистическому Китаю куда-то в сторону Цусимы, где последние должны были драться не на жизнь, а на смерть. Во имя спасения человечества, обогащения себя личной или нацией в целом, за моральные и нравственные принципы и много чего еще внушал Рейден участникам турнира, который имел в себе по сути одну цель – сократить всю несметную тучу участников до одного неспособного к продолжению рода калеки-победителя. Китайцы же рейдам и безгранично верили, потому как почитали того забога, владеющего всем электричеством в стране и одним движением своей брови, могущего отключить не только телевизор, но и свет по всем провинциям. Турнир этот впоследствии стал довольно популярен у заболевающих перенаселением европейских держав и получил название «Смертельная битва». Там до сих пор еще можно встретить Рейдена, объясняющего молодым и доверчивым китайцам, как при помощи замаскированного шокера победить врага всего за одно фаталити. Соня Блейд, будучи обладательницей несносного и вздорного характера, Соня Блейд рано ушла из дому вслед за своей, как ей тогда казалось, любовью. Впрочем, скорее это была мания, ведь и возлюбленного, тогда уже женатого, она хотела умертвить вместе с его второй половинкой и их питомцем. Она даже смогла устроиться в местные органы социальной опеки, где тут же обзавелась достойной себя компанией. Параллельно вклил план по свершению святой мести, как она называла отравление угарным газом читы, которая, как считала тогда Блейк, разрушила ее жизнь. В это же время, в ходе выполнения работы, она повстречалась с молодым подающим надежды художником и одиноким отцом Кана, исполнившим свой первый шедевр «Улыбающийся сын». Дальнейшие события явили собой элементы сложившегося наконец для нее пазла, Кана исполняет свою вторую громкую работу на лице напарника Сони. Котенок Клаки, исполнявший немалую роль в «Свершении мести», неожиданно погибает от байка, заехавшего в город призрачного гонщика, а начальник соцопеки Джакс вызывает ее к себе на ковер поиграть в ладушки. Сони приходит в голову идея склеснуть их всех в смертельной битве, о которой она слышала когда-то на симпозиуме в Китае, где электромагнат Рейден убеждал всех в важности и пользе отсева неугодных элементов путем естественного отбора. Прекрасно понимая, как все перспективы такого метода, так и немалый риск самой оказаться в числе конкурсантов, она тогда еще на всякий случай начала тренировать свое собственное всепобеждающее фаталити. И вот оно пригодилось. Узнав, что Кана написал еще одну картину, не оставив автографа, Соня спешно отбывает за ним на остров, отправив попутно два письма. В одном убеждая майора Джакса, что ждет его в сборной по ладушкам, а в другом извещает чету Сабзира, кто виновен в смерти котенка Лаки. На острове она правда встретила Джонни Кейджа и быстро обо всем забыла, а мужики потом еще ой как долго разгребали. ЛЮКАН Скудные и невзрачные дни шаолиньского монаха. Читай мантры, почитай предков и богов, тренируй разум молитвой, а тело боевыми искусствами. Вставай не свет не заря, весь день трудись, а спать вались только затем. Также существует еще и множество ограничений, как в еде, так и в досуге. Теперь же еще и это, Несу пальцы в розетку. Да, 21 век только усложнил и так тяжкую жизнь молодого послушника. А вот и хрен бы, подумал тогда внушающий немалые надежды монах Люкан, сунув указательную и среднюю ковырялки носа, взияющие тьмой отверстия поставщика тока. В тот самый миг грянул гром, и из снопа искр предстал бог Рейден. Он назвал Лю избранным, научил непобедимому фаталити и отправил на турнир смертельная битва, где монах не единожды спасал землю, был убит врагами и снова воскрес, став величайшим воином, которого только знала земля. По другой, правда, версии, после того, как послушник Лю словил 220 вольт, его отвезли на Дурдом, где он еще долго ходил под себя и уверял всех, что он де сын Брюсали и святой Горилы Гоку, получеловек, полубог и царь всех тварей земных. Какая из двух историй имела место быть неясна и по сей день, но вот розеток в Шаринских монастырях с тех пор не сыскать. На чем сегодняшний поток сознания и закругляю. Приобщить себя к коллективному помешательству можно клыкнув абсолютно любой из разноцветных полигонов, что засоряют ваш экран в сию секунду, либо же отыскав желтого суриката где-нибудь на просторах ютуба. На связи же был старший заместитель главного помощника первого министра по новой рубрике топов в Йоба Империи Кирилл Шевченко. Дальше только больше. Не скучайте, веселитесь даже в этот гадский летний злой и главное, занимайтесь сексом, а не войной.